Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброго времени суток, мои дорогие любимые. Итак, сегодня мы проведем нашу встречу чуточку раньше, потому что я хочу, чтобы вы все э, послушали, узнали и сами, возможно, если захотите, сделали в этот прекрасный, замечательный, сильный, очень мощный день Святого Николая, все, что необходимо. А именно, загадали желания, поставили цели, поверили в волшебство, поверили в чудо, и оно, конечно же, непременно с вами произойдет. И с вами я, Арина Михайловна Ласка, и включаемся в наши потоки, в наше поле, кто знает, тот уже а, садится и готовится, и включается в эти потоки. А для тех, кто не знает, я расскажу, что существует такое а, энергетическое поле образования, в котором люди, а, намеренно а, желающие туда войти, получают исцеление, получают... А, то необходимое на определенном жизненном этапе, что им нужно, а именно свет, любовь, здоровье, молодость, красоту, богатство. Потому что я считаю, что люди духовные, люди стремящиеся, люди развивающиеся на сегодняшний день в энергиях нового тысячелетия, должны быть успешными, здоровыми, богатыми. И, собственно, для этого я и работаю, для этого всю свою энергию, силу и все свои знания передаю вам. И для вас я являюсь э, не то чтобы учителем, гуру или каким-то божеством, богиней, на которой надо молиться. Нет, конечно же. И призываю вас не делать из меня какого-то идола, а просто я такая же, как и вы, но у меня есть определенные энергии, потоки, знания, мудрость, которую я получаю от Вселенной. А Вселенная всегда богата. И я просто проводник. И опять же, на сегодняшний день мы все проводники. И напомню также, что... Я занимаюсь эзотерикой, магией уже более 30 лет, и я знаю, о чем я говорю, и я знаю, как работает поле Арины Ласка. Поэтому говорим и включаемся в это поле, и получаем тот свет, те энергии, те знания, которые вам необходимы. Каждый возьмет ровно столько, сколько нужно, потому что вся работа направлена на экологическую вашу целостность, на ваше здоровье, на вашу любовь и на ваше богатство. И а, мы сегодня а, говорим о святом Николае Чудотворце. Это прекрасный а, целитель, прекрасный помощник. Он помогает страждущим, он помогает и помогал всегда людям в дороге и на небесах, и на земле. И вообще... А, 19 декабря это у нас день э, святого Николая чудотворца и Николы зимнего, потому что у нас есть еще Никола э, весенний это в мае и Никола зимний. И сейчас я расскажу вам, как э, провести этот день, как э, включить в себя эти энергии, если они вам, опять же, необходимы. Э, само имя Николай оно по-гречески э, переводится как побеждающий народ. То есть люди, которые победили, победили и вынесли ту, скажем, энергию победы в себе, если говорить современным языком, это цели, это успешность, это изобилие, это процветание, это богатство, это радость за себя, радость за тех, кто добился этого всего своим трудом своим умением своим знанием и как я недавно писала в сторисе такая один из секретов богатства на сегодняшний день в энергиях нового тысячелетия это радоваться за э, другого э, человека если вы видите богатого человека успешного добившегося чего-то в своей жизни Машину видите, квартиру, богатых людей, богатых женщин, красивых, стройных, молодых, с красивыми улыбками, как угодно. Если вы все это видите, старочастотная, низкочастотная энергия, это, возможно, ой, я завидую завистью, белый, черный, ла-ла-ла-ла. А на самом деле, когда вы искренне порадуетесь, вы включите эту энергию, потому что она к вам, собственно, приближается, она к вам идет. И своим непринятием, то есть какой-то нотой зависти по староформатному режиму, мы можем ее оттолкнуть. А чтобы ее принять, заставьте себя прямо таким волевым решением. Я радуюсь и благодарю тебя, Вселенная. Я счастлива, что ты мне показываешь, к чему надо стремиться, к чему надо идти, к улыбке, к счастью, к наполнению себя. И это, конечно же, не только материальное богатство. Вот в том-то и заключается духовное богатство человека высокочастотного, духовно развитого, который будет радоваться вместе с теми, которые успешны, богаты, здоровы, сильны, красивы. И никакого осуждения, никакой зависти, никаких всяких дурных тараканов в голове, а вот это все низкочастотное, оно уходит. И тогда очень скоро, совсем близко-близко, будет то, что вы хотите себе в жизнь привлечь. Оно само проникнет и придет в вашу жизнь. Это стопроцентная практика. И сейчас с нового 2022 года, я буду давать именно уникальные практики, я буду давать уникальные обряды, которые сопряжены именно с вот такими, будем там в кавычках да, говорить, нравоучительными историями. То есть я соч с собираю по крупицам все-все-все мощные техники, практики психологии, медитации, эзотерики, магии, и даю вам только самое лучшее. Поэтому присоединяйтесь, вкушайте. И на самом деле то, что даю я, вряд ли дает какой-то подобный коллега мой, потому что это без похвальства, потому что здесь действительно... А закладываются на тонком плане очень мощные, сильные вибрационные энергии, которые потихонечку успешно проникают к вам. И сегодня опять же я приготовила это, вы знаете, да, мои обережные украшения, которые я приготовила также для вас. Их много. Я вот сейчас быстренько пробегусь. Посмотрите. Если кому-то не надо, можете пока посидеть, послушать, потому что это камни, которые также камни, это энергии. Камни – это очень сильный, мощный, кристаллизированный поток, который идет также к вам и несет вот эту силу, мощь, здоровье, исцеление, богатство. Потому что вот это, например, гор, горный хрусталь. Я их под номерами сделала. Вот это 30, 32 номер. Вот это вот 30 номер. Это золотой вот такой вот браслет. Это у нас вулканическая порода. Вулканическая порода и гематит. Это все натуральное, это все очень сильная мощная вот такой вот смотрите 34 пишите мне вот э, с этого обряда э, с николы зимнего я вам приготовила эти э, амулеты эти обережные украшения с 50 скидкой то есть э, в принципе они так совершенно нормальных денег стоит, то есть не каких-то там заоблачных. А в, в эти браслеты будут по 528 рублей. Вот 93-й, совершенно потрясающий. Посмотрите, какие здесь вот тигровый глаз, это кварцевый хрусталь сахарный, очень красивый. Это, смотрите, какие камни потрясающие. Да? Это 99-й браслет. Это тоже вулканическая порода. Мощный, сильный. 35 номер. Так. Это 84 номер. Посмотрите, какая красота. Ну чудо ведь, правда. Порадуйте себя, приобретите. Потому что украшения реально сильный, мощный, бомбический. Этот вот без номера. Мой самый любимый. Только-только привезла его из Питера. Тоже ездила. И, конечно же, вот смотрите, здесь у нас с вами сегодня с Святой Николай чудотворец. Ну, такой вот, видите, красивый есть у меня образ. Я его привезла из Турции. Давно-давно, когда-то лет, наверное, 15, даже, может быть, 20, я там была именно на этих местах, именно там, где захоронение. Ну, не, буду, не будем отвлекать. В общем, это все у нас... Маги Нового Тысячелетия. И, конечно же, да, забыла еще, Ой, упал. Захотел в огонек. Это у нас Леприкоша. Карта богатство да, в кошелечек. И это у нас карта э, Солнце э, исцеления и туз Пентакли. Как с ними работать, здесь есть видео. Но тот, кто еще не взял, тоже советую приобрести. Потому что это Солнце, которое дает силу и исцеление вплоть до физического уровня а это э, туз пентакли деньги богатство и опять же я вот совершенно недавно но ну, очень хочу поделиться с вами вот смотрите вот такие вот есть у меня это тоже карта э, э, пентакли покрытие тонкое золото и вот э, наш любимый вот такой вот э, амулет да, серебро и э, вот такое вот тоже карта Солнца в серебре. Так что все, пишите мне на мой личный WhatsApp и обращайтесь и тем самым усиливайте свое поле. Потому что часть элементов защиты мы сегодня тоже будем делать. Да, и что такое защита, чтобы вы понимали, защита это не какая-то там кольчуга, которую вы надеваете, а защита это ваше. Целостность от слова «целый», «цельный» всей энергоинформационной структуры, то есть всех энергетических центров вашего, их много. Тому, кому кому интересно, можете начальные занятия посмотреть, ноябрьские, вспомнить. То есть у нас есть чакровая система, энергетические центры, на каком бы языке мы ни говорили, да их много и у нас есть наши источники подпитки у нас есть потоки в нашем энергоинформационном уровне и дальше дальше дальше и целостность она заключается в том чтобы это было все в балансе чтобы не было никаких пробоев наш кок он был цельным светящимся звеном и сейчас опять же если уходить дальше глубже в историю квантового пространства и периода Ох, это будет в 2022 году. Я буду, наверное, вам, если вы еще дорастете, мои дорогие, буду вам давать именно исцеление на квантовом уровне. И это потрясающе. Потому что уже есть, будем выходить на матрицу, на глубинные световые, атомные и так далее, все вещи. И это действительно просто там такое невообразимое, там столько всего. Ну, включайтесь. Значит, сейчас мы... Смотрите, я достану одну карту. И это такие метафорические карты, поскольку мы здесь в едином поле уже. И спросим у сил, и в том числе у нашего помощника сегодня, святого Николая, спросим о в том над чем нам надо поработать Значит, очень люблю эти эту колоду метафорическая колода а, по исполнению желаний до да, рабочая колода юлии столяровой вообще обалденная такая очень часто ресурсная очень часто я к ней обращаюсь посмотрите настройтесь и давайте вытащим карту ну, вот это скажем Оп. вот смотрите и сейчас а, я прочитаю вам о этой карте. Давайте посмотрим на нее внимательно. Угу. Что откликается, что вы видите, что вы чувствуете? 21. Какие мысли сейчас идут? Что хотят сказать нам силы? Чем они хотят нас? Наградить, уберечь, помочь. Посмотрите, что каждый из вас видит в этой карте. Настроились. Угу. Сейчас я вам прочитаю, что же здесь происходит. Но самое главное, чтобы вы всегда отталкивались от вашего внутреннего состояния то что идет к вам это хорошо и правильно и то что если там какие-то мысли какие-то страхи вылазят и гнев и агрессия бывают сопротивления, духовное сопротивление мы тоже будем об этом говорить это здорово это классно потому что вы растете потому что вы принимаете потому что вы прорабатываете это все и даете этому место в вашей жизни, в вас, и те, возможно, темные стороны, которые вылезают и достаются на поверхность, это очень прекрасно. И их надо полюбить, оценить, и прямо за счет них, это как топливо наших побед. Идти дальше вперед. И карта, смотрите, я вам сейчас читаю вот, внимание, настройтесь, и как, как здесь э, выстроена энергия в этой карте. 21. Принятие. Невозможно принять себя или другого наполовину, или чуть-чуть принимать, или чуть-чуть не принимать. Реальное принятие наступает тогда, когда все части вашей личности вами понятны, признаны. И им дано место, даже если качество не очень для вас приятные проблема. Снизу нарисован дикобраз, который не принимает мир, в том числе бедных зайчиков, которые совершенно безобидны и не планировали на него нападать. И, возможно, вам пора принять себя и мир вокруг и признать, что внешнее, лишь отражает ваше внутреннее и совет. Принятие подобно материнской любви, которая показана на картинке сверху, когда неважно, твой это детеныш или совсем другой породы, ты принимаешь его, оберегаешь его, любишь так же, как своего, так примите себя со всеми своими недостатками, тогда и другие повернутся к вам лицом, откроются и сделают шаг навстречу. Вот такой совет вам сегодня от Святого Николая. Ну а 19 числа, если вы захотите, вы сделаете следующее. Я это делаю каждый год, и делаю это в самостоятельном режиме, рано утром с радостью, с благостью, 40 свечей. Я беру обычно большой таз, у меня есть такой железный таз, наполняю его солью или песком и ставлю туда 40 свечей и 40 желаний для вас, для поля, для людей мира, для себя, для своей семьи, для всех-всех-всех. И эти 40 свечей сжигаются, и я сижу, смотрю, планирую, я пишу. Я э, наполняюсь светом этой любви. И да, вот масло еще у меня здесь. Масло, богатство, удачи, успешности. Все знают, что это волшебный инструмент. И вы также можете сделать 40 свечей, загадать ваши самые сокровенные желания, написать их на бумажечке. После того, как свечи догорят, там остаются обычно огарочки, Вот такие вот огарочки мы всегда либо в землю закапываем, под деревце несем, в лес, сейчас снег, ну можно а, куда-то вглубь, там, где дерево, в лесу, или в воду, или в речку, то есть в природные какие-то стихии. И а, бумажечку сжигаете, пепел по ветру, и просите своим языком, не надо там ничего никаких придумывать, особых молитв или что-то, просите своим языком святого Николая. Святой Николай – это второй вот бога а, святых, наставников и покровителей. Он покровительствует и женщинам, и мужчинам, и в земледелии, и в скотоводстве. И вообще он хозяин а, земных а, пространств земных вод. И очень мощный, милостивый святой заступник от всех бед и несчастья. И то, что нам сейчас очень нужно. И бабушка вот меня учила, есть такая да, молитва, святой Николай, угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, и в пути, и в дороге, и на небесах, и на земле, заступись и сохрани от всякого зла. И бабушка всегда тоже говорила и учила, и я знаю, что да, у многих есть сейчас машина, транспортные средства, и... Часто люди допускают такую ошибку, когда располагают икону, как будто бы она смотрит на водителя. А бабушка всегда учила, икона должна располагаться так, чтобы лик святого или ангелов, или заступница Пресвятая Богородица, они смотрели на дорогу, на путь, идущий вперед. И это вам вот такой вот маленький бонус, подсказка, чтобы сила наших помощников, покровителей, сил небесных оставалась с нами, помогала нам во всем. Ну и сейчас активация. Садимся поудобнее, ладошки открываем вверх, ножки ставим параллельно полу. Угу. Глазки закрываем. И я сейчас активирую ту энергию, сейчас каждый из вас, пока идет активация. Подумайте о том, что же вам сейчас необходимо в вашей жизни? Кому-то исцеление. Вам, именно вам, только вам. Сейчас только вы. Будете сильны вы, будете наполнены вы, будете нести этот свет, эту любовь, эту радость, эту благость. Будут исцеляться все вокруг вас. Так сейчас работают силы. Итак, думаем о чем-то благостном о том, что вам хочется здоровья, красоту, счастье, богатство, деньги, может быть, кому-то нужны. И да, это нормально, потому что мы живем в материальном мире. И самое главное, я вам скажу, что огромное количество богатств и денег, в том числе на Земле, но вы пока еще сами не готовы их принимать. Вы их пока еще сами отторгаете. Потому что сразу, как только я, например, говорю, или где-то вы слышите деньги, ой, нет, нам деньги нужны, вы все такие духовные, нет. Вы еще знаете, в чем проявляется духовность? А духовность, она проявляется в том, как человек будет себя вести в той или иной провокационной некой такой иной ситуации. Как он будет себя вести, когда у него будет большое количество денег? Как он будет себя вести в магазине, когда вокруг такая туча темная людей, там что-то они задрались? Как он будет себя вести в метро? Как он будет себя вести в социуме, на работе? Как он будет себя вести со своим близким и любимым человеком? Огрызаться, устраивать войну, ругаться? Или же все таки духовность проявлять такую? правде вот эта духовность, а не просто сидеть в медитациях, на ретритах с утра до вечера, и в этом выходить из лица и агрессация, оскорблять, унижать, осуждать этот мир, осуждать это богатство, красоту и фигуристость и так далее. Вот задумайтесь об этом. Давайте возвращаться к себе истинному. Угу. Открываем глаза, работаем, силы работаем. Сейчас вот вы можете почувствовать мурашки, потому что пошла сильная потоковая энергия. защиту есть исполнено совершено до сведения всевышнего донесено печатью мастера скреплено и да будет так и так будет ну что же вы у меня молодцы идем дальше делаем все что я сказала активация может быть у вас включена с момента просмотра даже если вы опоздаете это будет 20 21 неважно мы делаем фиксацию в том месте в том в той точке пространства времени и вся эта энергия этих сил она остается с вами навсегда принимаем благодарим и идем дальше. Добрый час. С любовью к вам, Арина Михайловна Ласка. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года.